Же новый бесит вышел у Федор комиксы Спустя год! А клевые стикеры бесит, вы найдете по ссылке в описании. Для самых важных и ответственных переговоров. Приятного просмотра! А ты поторопись! У сейчас <смех> Джо Джос! <смех> он на своей огромной жопой садится мне прямо на. Ну что, док в этот раз. Налицо! <смех> ты <смех> халан! Док, что он здесь делает? Секундочку. Кстати, анимация другая, так. мне кажется? Ой, видимо, сегодня я поставила вас обоих на одно и то же время. Но, эй, hey, что от этого <ключает> меняется! <плодисменты> <плодисменты> что? Это ж... да! расслабьтесь Согласно моему расписанию, у Хованского сегодня последний сеанс. Так что просто усаживайтесь поудобнее и расскажите мне что-нибудь. <плодисменты> Сразу обоих выслушивать. Это кукушка сдохла у него. Я там. Тебя офигел. Посмотри на его наглую рожу. В прошлый раз он вообще сказал мне, что у него диплом поддельный. Бесят люди халатно относящиеся к своей работе. Взялся, берись и не жалуйся, а то потом сидишь на кассе или в регистратуре и смотришь на меня с таким лицом, будто бы я нарушил твой царский покой просто фактом своего существования. Мне бы. Да, тебе ну, надо сократить наполовину. За вами очередь миллион человек. У вас а много, а я. Одна. Он не играет. Но... Ну а быстрее давай уже! Вот вот все реально такие вот сидят порой на качестве. Что это? Это не деньги. Помельче давай. Я тебе что, банк или обменник? А нет, вялый. Мать из Канзаса не может даже принять плату. Ты куда в таком виде собрался? Да я в твое время и думать о таком не могла. И вообще. Ты сейчас мать представлял, как она на концерт на надо, а семью создавать? Вон, Ванька из третьего подъезда, сын людки, уже и отслужил. Сын маленьких подруги. Ну родил? А ты? Ну а я детей не хочу. Как это? Нет, ты должен? Я тебя столько лет ты рожал, дум? и ты мне роди! Пацаны да. не умеют рожать! Пример. Так, ну вот ты опять свой компьютер включил. А. По РНТВ сказали, что после него Видеоигры это зло! И так сказала РНТВ! И новости! Что за упадок? А сам сразу шансон при этом слушать, как будто с этого пор... <с <cap ex> <с <compilation> пойти убивать не захочется, да? Ведь на зоне... был я... Да людям в принципе <с> <donors> свойственно лезть. мира. И не говори, если ты отличаешься от массы по весу, расе, полу, национальности, образу, жизнь, ориентации, тебя ведь непременно в это тыкнут, общество или государство, например. И все вокруг пидоры! Я найду этих пидоров! Полегче, Фёдоров, ты такие слова выдаешь? Вау, проклятые пидоры! Ну там Рик на фоне. С Гайдти Фоллс и Стив Юниорс там. Радной стороной тех, кто лезет в твою жизнь с советом, являются те, кто к тебе за ним очень навязчиво приходит. Привет! Привет! Ты занят? Немного. Ясно. Почему ты меня игноришь? Да вот какие тут вот такие вот бывают незнакомые люди, которые тебе начинают писать! что то, что -то не спрашивают, что-то начинают возмущаться не И не потом не в итоге закрывается доступ к сообщениям да вот. Кто не эти не люди вообще? Ой, вот был бы я тобой, мне бы повезло Но я а. родился сам, мой, мне не везет Ой, какой смысл что-либо делать, если не получится Пойду сброшусь с крыши Эй, ты меня слушаешь? Люди, которые из раза в раз повторяют свои проблемы, не прикладывая ни малейших усилий для их решения. Да, они никогда ничего не добьются, потому что кто виноват? Реклама, общественный транспорт, телевизор, паблики, соцсети, но никак не они. Никчемные, бесполезные... <связывая> Эй, это ты про меня? Зачем на личности переходишь? Идиот, я сейчас говорил в общем, но если тебе так хочется, то да! Я говорю про тебя и про то, какой ты жалкий! Так это про меня? Я сыграну тебя никому не нужен! это ты со сгнилой, к чёрными проблемами! Старый не даю, просто стоп, стоп, Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Остановись! Тебе не кажется? что мы ищем не того виноватого. В смысле? <смех> Куда собрался? Что? Uh, мой рабочий день закончится? Твой рабочий день закончится, когда мы тебе скажем, ясно? Как старше время а рабочий не день притворяешься, ты притворяешься, что хочешь выслушать нас и решить наши проблемы? Ой, а ты только сейчас заметил. Да неужели? Ты бы все больше и больше нас насрать. Разве это не очевидно? <смех> Нет, знаешь... Нет, я уйду отсюда сам! И с гордо поднятой головой! Адьё! Вау! <решит> Жуна дока! И все-таки хорошо, что он... Что-то шатки у тебя дом! Теперь мы одни! Ой, куртку забыл! <решит> <решит> <решит> ну, то есть Кавана мы больше не увидим уже, как бы продолжение бесит! Надо рекомендовать опять через год! Раскадровка ты Тед Тюнс, понятно, я думаю, какая-то анимация другая. То есть Фёдор же настолько бренился, что сам не рисует, только друг без себя просят рисовать. Вообще, да, вот тут столько жизненных проблем, типа, вот описалось, то, то что родители в, все видеоигры обвиняют там возле. Типа. Я, я бы так не одевалась там в своё время, как ты сейчас одеваешься. Типа как ты да ну, завести детей, ну, блин, ну не готов я еще детей заводить как бы, а ты уже прям врвешься, уже стать сразу бабушкой, тут как. -то...